«Ты им просто не очень нравишься». Была ли когда-нибудь более страшная фраза? Истина в том, что ее считают привлекательной, гораздо сложнее и включает в себя тонкие сигналы, поведение и факторы. Это не связано с тем, насколько длинны ваши ресницы или насколько квадратна ваша челюстная кость. Аттракцион – это довольно сложный танец. Итак, давайте посмотрим на некоторые вещи, которые могут послужить подсказкой, что кого-то влечет к тебе, а также тонкие секреты, чтобы быть более привлекательными для других. Во-первых, покажите это, а не говорите языком тела. Это облегчение для тех из нас, кто не может думать из правильных слов, если только нам стало немного удобнее. Можно передать довольно много информации из того, как вы сидите, стоите или даже положите свои руки. Как правило, когда вы создаете ауру доступности и дружелюбный, ты более привлекателен. Как вы это делаете, не говоря просто правильный остроумный репортер? Ответ: Вы ведете себя открыто, доступно и дружелюбно вместо того, чтобы скрещивать руки или ноги, как будто ты отгораживаешься от себя. Сделайте вдох, повернитесь лицом к человеку, с которым вы разговариваете, расслабьте свою позу и положите руки открыто. Используйте это, чтобы также наблюдать за теми, кто взаимодействует с вами. Когда кого-то влечет к «вы», они, как правило, заняты в том, что вы говорите, и покажут, что как вербально, так и невербально. Номер два. Сократи дистанцию. Притяжение означает физическую близость. В общем, когда что-то или кто-то тянет вас в ментальном плане, это происходит и физически. С другой стороны уравнения, если кто-то привлечен к вам, вы можете обнаружить, что они обычно ближе в большей близости, чем обычно были бы другие, или может искать возможности сблизиться. Нравится сидеть рядом с тобой, хотя вокруг много других свободных мест. Вы также можете заметить, что они будут склоняться к вам и говорить или будут поворачиваться в вашу сторону. Это тонкий знак, который они хотят вам дать их полное внимание. Номер три. Зрительный контакт – это все. Пристальный взгляд в глаза другого человека – это огромный признак притяжения. Выполнение этого запускает выработку окситоцина, который является гормоном любви. Если вы кого-то привлекаете, вы можете обнаружить, что они удерживают зрительный контакт с вами просто намного дольше, чем с другими. Находясь под пристальным взглядом этого ада, вы можете заметить, что происходит некоторое расширение зрачка. Это расширение является реакцией гормонов удовольствия, высвобождается подобно окситоцину и дофамину, что похоже на эйфорию от употребления наркотиков. Хм, может быть именно поэтому любовь считается наркотиком? Это, конечно, знак, принятый из общей нейротипичной популяции практически без каких-либо отдаленных проблем с психическим здоровьем. Люди с социальной тревожностью или с аутизмом может не испытывать или не проявлять такой же реакции. Номер четыре. Это для мальчиков. Борода не странная. Вызовите всех парней. Бороды, как правило, ассоциировались с привлекательностью человека, особенно те, у кого есть четина или другие коротко подстриженные стили бороды. Только намек на волосы, пожалуйста. Напротив, люди, у которых есть рапунцель из бород или была показана клубника, скрывающая лицо, быть более широко рассматриваемым как сравнительно менее вездесущий привлекательный. Так что это за короткая борода? Аккуратная и короткая грелка для лица? может сигнализировать здоровое внимание и поддержание образа жизни, в то же время определяя линию челюсти. Это может помочь с симметрией лица, в то время как полная борода может рассматриваться как более агрессивный или более зрелый по-отечески. Для тех из вас, кто просто физиологически не может расти борода, еще один отличный способ придать своему лицу видимость симметричным является ношение хорошей пары солнцезащитных очков. Номер пять. Они переключатся на вашу частоту, то есть их голос. Когда разговариваешь с кем-то, кого ты привлекаешь, вы можете обнаружить, что их голос немного меняется. Это может углубиться, чтобы усилить впечатление мужественности и мощность, или, возможно, более высокий тон используется, чтобы показать сладость и кажутся менее угрожающими. Звук – это большая часть того, как мы воспринимаем людей. Таким образом, голосу придается особое значение, чтобы помочь человеку выделиться и быть замеченным объектом своего желания. И номер шесть – беспокойный. Это скука или влечение? Иногда быть рядом с определенным человеком может действовать на нервы. Да ладно, даже самые крутые и уверенные в себе люди немного нервничают рядом с этим особенным человеком. Это потому, что то, как этот человек относится к ним, действительно имеет значение. Они хотят произвести хорошее впечатление. Если вы постоянно анализируете слова, которые произносите, вы можете обнаружить, что стали более застенчивыми и будет участвовать в нервном поведении. Вы можете заметить это либо в себе, либо в ком-то другом. Вы взаимодействуете с повышенным беспокойством. Звучание неловко и в целом появление нервозности, особенно если встреча является новой, и вы еще не так хорошо знаете друг друга. Тем не менее, важно быть в курсе, что это также может свидетельствовать о незаинтересованности. Посмотрите, чтобы увидеть, ориентировано ли поведение на попытку, чтобы произвести на вас впечатление, или если они рвутся прочь от вас. Если они пытаются избегать тебя, вы можете заметить, что они больше смотрят в сторону и они находят отвлекающие факторы, чтобы отойти от вас подальше и в противном случае разорвать взаимодействие. Притяжение многогранное, таинственное явление. Наука о влечении далека от полного и жестко сопоставлены с новыми открытиями и корреляциями, часто встречающиеся. Изучение этого помогает нам больше узнать о себе, как о людях и как мы соединяемся. Что вы думаете по этим вопросам? Дайте нам знать в комментариях ниже. Мы надеемся, что хотя бы немного связались с вами. Если мы это сделали, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь и комментируйте ниже, и я увижу тебя в следующем видео.